Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить мафию Definitive Edition. В прошлой серии мы остановились в этом моменте. Да. Там, получается, у нас было. что там? Получается, в прошлой серии мы спасли Сэма, помогли, довезли его и все вот. Доном поразговаривали. И вот все нам надо будет ехать к лавке. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего вида всем, кто кушает, а тех, кто не кушает, взять покушать вкусненько а, Продолжаем. Так, поехали. Клавки. Ну как его зовут? Я забыл уже. Пина? Нет, не, не... клавки. Пина, сейчас поедешь. Да куда ты выезжаешь? Блин, ну как так, да? Взяли машину и спаганили мне сразу. Я только начал ехать, они взяли мне все, испортили. Это что, мне придется в китайском квартале, что-ли-нибудь? -что? Да, в китайском квартале, кстати. Получается. би би сказал. Я сказал, вышел. Нет, нет, нет. А что тебе дверь мешает открыть там? Ониbased, -то -то. Так, это, это вообще рынок какой-то. Небольшой. Все, заходи давай о гитары продают кстати я купил что стряслось? да не знаю просто вот так вот. ну я отправился ну, что что-нибудь интересное что-то о чем дону следует знать да Возможно. а биф бифа не би ну хотя бива что ну бифа ну, ну почти да. В ФБР. Им что, не знаю, что именно о о, это плохой ну ах вы дебилы подпоили опять спасибо да малыша тони и теперь убить надо это гебоб подпоили или вот этого а так это он вот мы его нашли вот вот он блин такой и куда нам ехать вообще ну нормально, не недалеко его. Не в конец карты вообще ехать надо. Вот, почему в прошлый раз... Почему а ты вышел, ты, по-другому? Чё такое, просто... Просто развернулся, что такое, чё не сразу? Ну, просто урну забил, она не нужна. Урна какая-то тупая. Афига она нужна здесь. Дрифт нормально же все, он даже ну капец. Чуть-чуть, я же говорил то про физику, да? Чуть-чуть зацепил все, он уже стыхает. Чуть-чуть в реальной жизни ты даже не почувствуешь, эта машина будет ХП убавляться на тебе. Тебе вообще плевать как на это. Должно быть. Че все это максимальная скорость что ли? Слабенькая какая-то машина, греби. Очень слабенькая. 60 километров ехать это очень Ну даже если добиться, все равно тоже 80 было. С раздороги. Нет, надо реально мотоцикл брать. Иначе тут дело не пойдет. они да туда, но, ну бывает, не туда не развернулся. О! Это та машина, которую мы колеса прострелили, помните? Это же она, там даже выстрелы у тебя остались. Реально. Они просто ее там чуть-чуть подрисовали, они ездят. Даже и выстрелы остались. Ч ⁇ такое? Отойдите, я сказал, вот там. Мне надо кое-что поговорить. Том, Да знаешь, не особо. Что там был за парень от федералов, которого ты домой подвозил? О, кого? А, это когда... Ну зачем ты дом, его подпоила Федералы кого-то прячут. Где? Оук Хил, Угол Пайн Стрит. Так его надо Но тоже. Не десятку, чтобы я убить его, уже рот держал на замке. Выдал мне, что советник Гелотти договорился о какой-то сделке между Магом и ФБР. Они кого-то крепко собираются прижать. Какого ага, тебя, наверное? Сообщил? Я сообщил дом. Сразу да? к Фрэнку и все ему рассказал. Он Дону не передал? Нет, не передал. Ну, пока нет то что ты уже все знаешь что 10 раз прошу что случилось не случилось то что случилось я уже по я понял надо уже отправляться и разбираться с этим у машина сзади починилась там дым теперь не идет работать. Ну как починилась, конечно, все равно разбитой но она не дымит хотя бы. Блин, на медленный капец. Она едет вообще капец медленно. Там есть намного быстрее машины, даже таксишка будет быстрее. Она едет приблизительно как э, вот, вот как эта машина приблизительно же. Ну что это такое, ну что это вообще? Даже вообще, мы когда ездили на спортивной тачке она по 200 ехала без проблем а это еле едет как-то вообще а с горки только быстренько едет а так она нифига не едет до свидания нормально все а что ты я знаю что там копы приехали зачем у меня э, стрелочку показывать я знаю что там копы проехали что теперь они все равно мне ничего не сделают. Это даже не. я даже не оригинал. На оригинале они меня погоню устроили, потому что я превышение сделал, и Или вождение нехорошее Это же было как гонка, они. читай. Делали мафию первую как гонку, они как э, вообще Ну не погоню, ну там, Они делали просто как э, гонку, они а как э, перестрелки, там вот эти вот это. Вообще как они даже не додумались Это потом они уже и решили. Добавить. Вот, вот почему там плохие шутеры вообще так себе. Стреляет. А вождение там офигенно, кстати. Там и счетчик и вот эти сколько, километров. вот тут нет счетчика никакого. Вот мне почему из-за вождения не мне не нравится. Это здесь. Мафия первая оригинальная. А тут наоборот. Тут сделали. Стрелянины хорошие, а тут Обождение так себе Даже в GTA 5 это лучше И физика такая себе О, Фрэнк Ничего, Фрэнк? Так он же получается, мы его должны убить, да? Пофиг Или нет? Проследите за Фрэнком, да? Походу мы должны его убить. Давай, Фрэнк, приведи меня книгам. книгам? А, книгам, да, это другая. Немножко. Но уже не будет оглядываться назад, наверное. Нафиг ему это надо вообще. Я тебе спокойно и смотрю вперед и все. Ч ⁇ ты будешь оглядываться? Вот. Значит, нафиг тебе это надо вообще куда поедешь. Нифига себе прям останавливаются на светофоры, которых нет. Тут же нет светофора. Не да, реально, тут же еще и не придумали светофоры. Да? Хотя нет, они должны быть уже. Я не вижу, чтобы тут были. Где-то. Нет у светофора нет. Как хочешь, так и останавливайся. Не останавливайся, ну не останавливайся. Я тебе и все. просто главное не притык ему не ехать и все нормально прям. о грузовик еще офигенно ему вообще прям притык ехать там грузовик же просто закрывает ты даже мешает немножко лапа поворачиваешь направо ну грузовик направо что это за свободение? вот мужик ты хочешь тоже за ним следить да ну ладно ладно будем двое следить давай нет он не хочет, перехотел, правильно? Он не тоже так остановиться и все. Будет какая-то встреча. Сто процентов. Ну, а потом бах и так и случилось. Пришлось еще настреливаться от них. Даже не знаю. Зачем? Убери! Бери оружку, нет, как убрать? Не, ну перейду, ну зачем? Это еще больше привлекает внимание. Когда ты с пушкой сидишь на машине. Так как его убрать теперь, а? Ну стрелять я не буду ни зачем. чё фрэнк не как тебя в аэропорт везут поехали я просто А они светофоры все таки были но не везде они. я просто хотел пушку убрать ну зачем реально я хотел просто радио выключить а я не знаю как его... пускай радио играет что весело тут что... а то без музычки как-то вообще скучно Просто я боюсь, что у меня youtube забанят нет, за будочку, а так, в принципе, нормально все. А Они в репорт. Так мы должны быть. По-моему, там Сэм должен быть из поля. Но я когда играл в оригинальную версию. Там мы должны были ехать из поля и с сэмом Потом мы там уже должны были отстреливаться, и он типа... Или там мы. А, ну это, это, это, это по-другому. я путаю из Морелла, там с Морелло тоже было. Я, да, я спутаю с Морелло, скорее всего. А Фрэнком там мы одни были, вроде бы. Да-да, я перепутал немножко. Просто с Морелло, когда мы ехали, мы с пацанами ехали. А здесь с Фрэнком мы одни будем. Да, я вспомнил. Внимание немножко при Увеличивай. Блин, сельская местность, конечно, да-да. А чё аэропорт так далеко от города? Господи, его хотят вывезти из штата или ещё дальше. Сука, это плохо. Конечно. Надо, поедем в Объезд. Просто можно было сзади подъехать, но я не хотел передъехать ехать ним. Я просто боюсь, что меня реально заметит и все плохо будет. Там еще с стоят, и не хочу. Садись в машину, и че? Надо, короче, отбежать, чтобы меня не увидели. Надо копом подходить, это не там лучший способ. Нет, ему сюда мужик, не закрывай двери. Я, я к вам. Так, а вот этот мужик... Так, давайте наверх поднимемся. Да нет, там вопр какой-то вопросик был. А где вопросик это? Так, где ж нельзя стреливаться? Надо реально догонять их. О, гранатки возьму. Все, садись быстрее. Номер пять. ну а как? Да, я помню эту фигню. На нафиг все. Укрытие? Кто в укрытие зашел? На! Вс ⁇ свинцом его уже. И ч ⁇ кто кого? Рас... Свинцом расширил. На! Ты же дострелю. отдыхать я сказал патрон дай мне же автому я же знаешь у тебя толсон был мне надо брать ну, ладно ладно где где Как так быстро патроны потратились? Не достреливает. Ты опять сдох. Ну как? Сколько можно уже сдыхать? Я же пятый раз перепрохожу эту миссию. Да живой ты танцуешь, но он же танцует просто. Капец, там сохранение. Давайте хотя бы здесь, ну, где-то. Где там сохранение будет? К Когда? Меня уже убьют сто раз, я не сохранюсь. Опять здесь же, ну, ⁇ -мо ⁇ Хе, хе, что ты Все равно опять сдохнешь. Да невозможно пройти. Сколько раз тут можно уже? только раз я уже перепрохожу одну и ту же миссию а а а че какие-то тупые какие-то реально а он вообще ничего не было похоже он а, ну понятно почему он тогда уходил а нет походу нет Выходи, я сказал. Ну ладно, не надо. Давай, вылазь. А ты будешь выходить да? Молодец. Все, я пошел. Дебилы, реально. Э, я попал в него. Да я попал не него сколько раз можно уже? А сам себе поджог, молодец. Вот это вот, вот, вот, вот это молодцы реально. А вот это не очень. Что я сказал? все я убил Он там за машиной был. Молодец, сам себя подж ⁇ Красавчик. Вот это вот хорошо сработали. А это тоже прошлый раз было. Какой-то бред какой-то. Ну, реально. Вот это молодцы сработали хорошо, я уважаю. Так, вот это не очень хорошо. А вон Фрэнк, кстати, машины. Где они? Не попал? Опять сейчас убьет, да? Ну и где он? Нет, вот это вот не стрелять нафиг отсюда. серьезно? Вот реально сейчас попал. Да прячься Как пряться? Нет, тогда задохну тебе. Так, хватит бегать туда-сюда. Как дебилы. Нет, я а сказал. Где? Тебе прикурить, дай. Эй, все, асдох. Не загорю. Не попал. Лох, не попал ты. Хотя не попал. Выбил, молодец. Чуть не выбил, реально. Вот это ты поаккуратнее тут быть Блин, где у них пушки, я не понимаю, Они выбрасывает куда-то на 10 километров вот такой. Умер, а я выброшу сейчас. Нафиг. Куда-то просит в космос улетит. Вот где у него пушка? Он у пушка должна быть. Или он, как он? Пальцами стреляет, я не понимаю. У меня нету вообще оружия. Ну, по оружию есть, патронов нету. Как я должен сейчас вообще сейчас убивать их? Ну, все, Френк, да. держись. Брэнк. да? Меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе то. А кому? Что, сейчас поле убил бы это что-нибудь? Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Марелла до меня добрался ну теперь все, все хорошо можете выйти кто а дочкой и... и жена релла предложил простую сделку книги дона в обмен на жизнь и самолет из города ну да Ты такой Уже передал книги. я не идиот том я их спрятал морелла ждет вот это кто книги лежат в в банке а. грант Империал. Я обещал дать Морело ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. А, ну Они понятно. не придут. Скажи им, пусть садятся. Ну, даже... Вперед, Марч. Элис. На борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милые. Подымайтесь. Нам с Томи нужно обсудить важное дело. Ради жива да. ради Элис, ради нас. Лезь чертов в самолет, прошу. Ну ничего полет... ну ч. Сейчас обсудим кое-что и все. Полетишь? Он все равно полетит, я уверен. По факту, по факту он должен тоже с ними полететь. Я помню. Тебе заплатили? да теперь заплатили дважды отвези леди куда не скажут а зачем ты ему еще раз заплатил? Да. спасибо то господи фрэнк почему-то не попросил помочь я захотел выйти из дела mm -hmm. так леди. ну вышел молодец чуть не сдох а если бы это был пули он тебя убил до процентов устал врать своей жене Устал так искать не под машиной бомбу каждое воскресенье и да. ждать, когда дом садит мне пулю. Так это будет быть, хотя это он говорил, что это лучше друг его. Так он же все равно его не убьет, я знаю. А, я помню, мафия там э, первый оригинально он привязывал его, по к столбу, я помню. А ч, на кукурузники полетят, что ли? Серьезно? У них не было нормального самолета. Там же были самолеты уже нормальные. В 30-х годах. Ч насы на кукурузники полетели? Ну ладно. Ну все, миссия выполнена, да? Мы Фрэнка отпустили, но это, конечно, неправильно. Нас потом Сэм за это отчислит. Да, ну Томи не может, потому что он же доброе сердце у него, не может это сделать. Зайдите бухатель бухгалтерские Работите? книги заберите, я понял. А, где дайте мне. Ячейки. Прошу, внизу ждет наш сотрудник. Спасибо. Спасибо. А где он? А там стоит уже. Подвал сейфовые ячейки. А что мне самому и придется искать путь часа, да? Отлично ну, окей, найдем? Да-да. Ага. А я помню, мы эту банку будем грабить, по я помню. Мне нужна ячейка, арендованная Фрэнком Калетти. Да, мистер Анжело. А? Да. Да. Мистер Калетти сообщил, что вы можете зайти и просил предоставить вам доступ. Прошу, следуйте за мной. Да. Уже предоставил доступ, потому что он уже улетел, мы эти книжки не скоро, вообще не пригодятся больше. Вообще, Фрэнка всё, уже нету, считай. В этом городе и вообще не прилетит больше сюда. Можно с Фрэнком попрощаться, считай. О, прям в таком сейфе, нифига себе. Ей, ну и в ячейке. Уже тогда ячейки были. А ч, похороны? Кого-то похоронили Фрэнка что, убили уже? Я взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. за а кого похоронили, так? После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Да что, похоронили просто гроб без, без него, что ли? А чё он делает? Поливает? Так он же не умер, он улетел, нормально сейчас нет. А, да, он походу реально сегодня сижу. Дом? А, че, а чей он дом сижу? Что, что, что ли, По-моему, да. Ч, даже приехал Морелла, что ли? А зачем Морелла сюда приехал? Или это не Марелла. Да не Морелла, вот он. Ты нервируешь моих ребят, Марка. Мы с Серджоу всего лишь хотим отдать дань уважения. У нас я есть знаю, возможность завалить их. Давайте перестрелку делаем. Сколько же, сколько ты. Мрел уже задолбался, Хороший можно. парень. Умный. Верный. Верный жене и дочке прежде всего. Ну, да. Это делает ему немалую честь о Ну да. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Ведь я на. Так он же живой, что смысл? Это печально. Да не печально, он же живой, что такое? Даже не печально. Амерта пролезла, ну да. Ну а нечего нарушать Амерту, Нарушил Амерту и все. Это ему повезло, что. Выжил и улетел. Это просто в томе очень такой добрый. Был бы Сэм, все, по-другому было бы реально тут похороны настоящие были бы. А это какие-то поделочные были. Взгляни на дома, славные дворики, да. белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Да, но у меня ее нету. Не для тебя? Конечно, не, не для сэр. тебя. Предпочитаю заниматься делом. Не ну да клумбам и Дуариком надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Да, кстати. Так вот зачем мы здесь. Так они поры, конечно. Смысле. Вот они не У Мареллы есть продажный прокурор по имени откинс они А, это не, не по все дома. <laughs> а потом оказываются реально все его дома. Марелла намекнул ему, что Гиберсон Кагеллотти наша вина. Теперь его рвет и мечет. А. Хочет помогать. У вот того, другу. которого мы еще убили, говорят, когда он ехал. Ну, сами смертельный сидеть. поворот, все-таки мы Знаем. Да. Да? Полисаем а а позаботятся о них. Позаботиться. А ч, не маленькие что ли, позаботиться им надо? Забери улики, которые накопал Уоткинс. Ну, поз... на Хорошо. Дома в сейфе. Хм. А ч, нет, дом-то? Ну, я я дом не не хм. не ну все, теперь будешь взломщиком. Тебя ну ч, ты он он был вообще таксистом как-то ли встал Вот ты сейчас зломщиком станешь. А что надо меняться? Что-то может пойти не так. Конечно. Ничего серьезного. Да конечно, а потом копы приехали опять в тюрьму Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальватора его нет. Ну придется ломать. Это он, Бас? Или в стене это как? Сарваторе. Так умой ну, ты да? пока так кефиг его догадаюсь. Солярий. Ты знаешь, что делать. Нет. Не Солдат. А он вообще Далее. не походу, понял. Наткнешься на Откинса, не убивай. Проблемы так хватает. Да конечно. Но если я буду играть, может быть не получится. Я могу. я могу случайно посредить. Томи. Томи Анджела. ради Дико на черте Ч? Я понял. Пифаури. Пифаурица. Ну как Все, пошли. А, что, поехали? А, так, он должен был да, нас завести прям к дому, а не к э, непонятному, И... Не понимаю, а, я не буду читать. Эх, я не говорю по-итальянски. Я тоже That... не. Это нифига не парфету, это, <laughs> это фигетту вообще-то. Опасно. Yeah, Айгапиту, о пьяну. Да, босс мне сказал. Понять, okay, okay, пожалуйста. Незначительное. Не знаю, кстати. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не чего это моя ма... это какие-то матюки по-итальянски давай теперь я скажу делай то же что и я постарайся не попасть а тоже быть добрым да, даме не убивать держи рот на замке нет нельзя открывать руки. бог ты мой Ладно. Радио. Послушаем радио. Нет, не будем слушать радио. Да, поздлино опять. Шикарные пан. здесь виды. Абсолютно ступающие. Чего? А по-моему, Томми тоже не знает итальянский. Скорее всего, мы 5, знаем. тормоза плохие просто. джоку. нет а через стену я думал там можно то можно по как-то по-другому хотя нет ну я же не просто так его сюда а я помню я помню лабиринт да да да я знаю ненавижу я его не прошел это самое сложное нет надо короче по стелсу делать на кью, да, на кью. нельзя шуметь. О, дробаш А почему у нее специально на три патрона было? А? Блин, кто-то реально. Я нех, я хотел по тихому не получилось. Я знаю, что тут надо было по-тихому, но я не, я уже не знал, что делать. Блин, ну что за фигня? Какой-то он странный, у него, по-моему, с головой проблемы. здесь, я разберусь с охраной. Зачем ты рёш? Ха, давай на весь сад, ха! А что это на рандом тут патроны будут, да? Плюс минус. В прошлый раз больше было их. Это лучше в прошлый раз было. Все, давай молча вот так на землю просто ложить. Отдыхай. Я надо отдохнуть. Так угроза только там осталось еще. А нет, еще здесь. Стрельба привлечет внимание, я знаю. Я не буду стрелять. А я его вижу, тут. Блин, эти лабиринты теперь я не хочу. Когда? Не знаю. Ну сейчас и выходной, суббота не как-то. Когда выходной? А вот сейчас. Все, я выходной, мой шкунчик отдыхай. Все, у тебя выходной. Он просил выходной, я ему сделал выходной. Так, все, мы всех убили, да, получается? Так, мужик. Когда уже? Все, как уже все. У тебя выходной уже. Можешь отдыхать. Да я... Это вообще идеальный просто все стой дальше на посту да, ну, лежи лежи на посту полежать надо просто и все и где он как я должен его убить он сейчас будет назад и да а нет нет пойдет дальше уже будет выходной да сейчас выходной, мужик. Подожди немножко. Вот выходной. Досвистелся. Нифига себе. Так, кто тут еще остался? Или все, уже надо... Нет, смотрите, еще рано. Блин, а кто тут остался-то? А, вот этот дебил еще, да? Короче, я обойду сейчас его. Сейчас мы его обойдем. Когда уже будет выходной? Когда там уже? Повернись просто, вот на цветы посмотри. так вот раз раз два это были последние сальваторе ты где там тут чисто доми и оквин где он где он квин где он, он квин это, это что, что такое а вот он ты вообще согласен шукается непонятно. Он специально, по-моему, это делает. Отточите сальватори. Так вот. что Что? Ладно, пошли, давай уже. Залбал уже. Хотя можем это на следующую серию кстати. Блин, какой он тупой, я серьезно говорю. Надеюсь, видео понравилось. Где продолжение восьмой серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.